Друзья, хочу показать вам резку черного металла водородом с добавлением баллонного кислорода. В данном случае мы заменяем баллонный пропан водородом. Преимущество данной технологии заключается в большой разнице в стоимости баллонного пропана и получаемого водорода, так как для получения водорода нам требуется только обыкновенная вода. В данном случае я использую водородный газогенератор S300, внутри которого происходит процесс электролиза то есть воздействие электрическим током на обыкновенную воду, в ходе чего происходит расщепление воды на составляющие, то есть на водород и кислород. Для резки металла используется стандартный газовый резак. Сейчас я использую резак Donmet 132 p микро и установленным в нем сменным соплом, предназначенным для резки металла толщиной до 3 мм. В ролике показана профильная труба с толщиной стенки 2 мм.